Добрый день господа, Львовский окружной административный суд еще 1 августа 2022 года принял решение, которым удовлетворил иск человека, мужчины, у которого есть ребенок с инвалидностью группы А, и вот этот мужчина пытался через пункт пропуска Шегини проехать через этот ну, автомобильный, не пеший, а автомобильный пункт пропуска без ребенка с инвалидностью. На основании пункта 2.6 правил пересечения государственной границы, то есть, ну этот пункт звучит так. В случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения, право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2.1, а там как раз в пункте 2.1 указано право э, мужчин пересекать государственную границу в сопровождении, в том числе и детей с инвалидностью. Ну, там и родители, и родители жены, ну, в общем, большой перечень лиц. Эта ситуация как раз касалась... Э, Мужчины с ребенком с инвалидностью. И вот он без ребенка едет, вот, и его не пропускают. Говорят, а где твой ребенок? Он говорит, да я же вот согласно пункта 2.6 еду, так как э, являюсь э, военнообязанным, обязанным, которым, который не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Ну, Опять же, согласно э, той же статьи э, 23 закона Украины о мобилизационной подготовке, и мобилизации. Ну, там э, указано в этом пункте 26, что эта норма не распространяется на лиц, э, указанных в абзаце 2 и 8 части 3 статьи 23 закона Украины, да, об этом мобилизационной подготовке и мобилизации. Ну, там студенты и так далее. Ну и что, э, пограничная служба, конкретный там командир выдал... Э, Письменное решение о запрете в выезде за границу Украины этому мужчине. Ну вот он что, не знаете как, не проглотил это, а пошел в суд. Вот И суд принял решение, я же говорю, 1 еще э, августа о том, что э, имел он право такие выезжать на основании этого пункта 2.6, потому что у него есть законное право на отсрочку от призыва во время мобилизации предусмотрено статьей 23 есть ребенок с инвалидностью не обязательно его с собой на границу вести, не обязательно идти в военкомат и брать какую-то справку о том, что у тебя там э, разрешение есть на выезд или еще что-то то есть достаточно просто предъявить Документы, которые подтверждают это право. Вот так суд выписал это решение и признал э, это решение письменное о запрете выезда вот в такой ситуации. да, То есть э, имеющий отсрочку мужчина может выезжать без всяких разрешений от военкомата. Вот, ну, Естественно подали апелляцию, пока решение не вступило в силу. Ждем, когда это решение вступит в силу. В принципе, все вы можете следить. Ссылку на это решение я добавлю в описании к этому видео. Еще есть одна новость. Она уже давно, я давно о ней хотел сказать. Но у меня есть такая привычка не говорить гоп, пока, знаете, не перескочишь. Вот как, думаю, ладно, уже накопилось две такие новости, которые можно, в принципе, связать в одну и подать людям, да, чтобы было... Скажем так, повод для размышления. Вот первое это решение суда, то есть судебная практика, которая формируется. Логично, что если человек имеет отсрочку, вот, и, ну, есть у него документы, которые подтверждают это право, не обязательно подтверждать это еще и справками какими-то. Вот, то есть просто достаточно показать документы, показать норму закона, и вменяемый сотрудник погранслужбы, будь то, или другой какой-то, государственный чиновник должен сравнить это с правом в законе и подтверждающий документ все, счастливого пути или там еще что-нибудь вот еще есть один такой момент опять же в этом, в, этом же, в этих же правилах о том, что выезд лиц в сопровождении одного члена семьи с ну, для сопровождения этих э, либо родителей, либо ребенка допускается всего один раз. То есть, например, выехал с в, в, э, в качестве сопровождения, да, и только один раз. Вернулся, уже второй раз не выйдешь. И вот э, еще э, 10 сентября Министерство социальной политики, ну и в том числе Кабинет министров, в Фейсбуке опубликовали информацию, что э, Кабмин внес изменения в правила пересечения государственной границы. Э, в случае введения чрезвычайного или военного положения. И указанными изменениями сняли ограничения относительно количества выездов за границу для лиц с инвалидностью и лиц, которые их сопровождают. Вот. Э, но. Что я и говорю, что я не люблю говорить «Гоп, пока не перескочу». Это пока еще не нашло свое отражение в, э, с, на сайте Верховной Рады. То есть, э, не знаю, или опубликованы ли эти изменения официально, да, ну, то есть в урядовом курьере. Я на него не подписан, но пока я этой информации не вижу в, в самом постановлении э, номер 57, которым утверждены правила пересечения основной границы последнее изменение было 2 сентября это касалось моряков а вот относительно вот этого количества выезда я не буду ну, знаете как уверять вас что это будет сто процентов уже не один раз было когда анонсировалось одно в итоге текст не соответствовал действительности поэтому давайте вот надеяться что так оно и будет это в принципе это разумное изменение хоть это запрет не незаконный да но я думаю что если можно будет выезжать несколько раз это будет правильно вот такая вот информация как только э, это полностью будет опубликовано ну я уже тогда запишу видео естественно ну вот можете самостоятельно следить за этими изменениями в принципе, если кто-то уже там выехал один раз, то у вас, может быть, появится возможность там приехать и уже спокойно там в спешке, не в спешке, да, там какие-то дела доделать, что-то там, ну, вернуться. То есть появится возможность ездить туда-сюда, скажем так. Вот. Ну и это решение тоже, если оно <клес> <клес> вступит в силу, сейчас оно находится на рассмотрении в апелляционном суде, восьмом апелляционном административном суде. Как только окончательное решение после апелляции, оно вступит в силу. Я думаю, его можно будет пробовать применять. Ну, скорее всего, может быть, подход самой погранслужбы поменяется. Вот. Ну и что? Обращайтесь в суды. Сколько еще раз об этом вам говорить. Видите, человек, я же говорю, не проглотил обиду, а пошел в суд. Составил исковое заявление. Ну, я вижу, что... Только судебный сбор взыскали, а расходы на правую помощь, ну, наверное, не просили. Вот, Может быть, там были какие-то... Ну, многие адвокаты не просят взыскать правую помощь по разным причинам. Я, в свои, я своим клиентам объясняю эти причины. Всегда вы можете ко мне обратиться за консультацией. Вот. Консультация будет платной. Ну по таким вопросам на время военного положения размера этой консультации я не устанавливал. Люди, как правило платят столько сколько могут вот. Что касается составления процессуальных документов заявлений исковых и других, то там уже этот договорный как договоримся как говорится ну, Все мы люди понятно что спекулировать на этой ситуации я не могу. И не должен, поэтому не думайте, что выхода нет, все адвокаты там продажные и так далее. Нет, выход есть, обращайтесь за правовую помощь. Не обязательно ко мне, просто обращайтесь. Это ваше право на правовую помощь, надо его использовать, так как и право на выезд. Права нужно использовать, которые вам даются, а не сетовать на то, что вы там их не использовали. И ждать пока, вот, а что, столько адвокатов, и ничего до сих пор там не сделано. Адвокат действует в интересах клиента. Или вы ждете, пока я сейчас сорвусь, с места поеду, получу письменное решение, и буду его там обжаловать, и так далее, а потом опубликую решение. Не, друзья, так это не работает. Поэтому только вместе массовые исковые заявления... Массовые решения судов, желательно в пользу истцов. И тогда ситуацию можно переломить. тоже касается и по студентам. Вот. Если вы посмотрите в реестр, они единицы там этих решений, положительных и того меньше. Вот. Поэтому всего вам хорошего. Подписывайтесь на канал. Распространяйте это видео. Вот. Это как бы вдохновляет меня записывать новые видосики. Вот так вот.